Вестибулярно и жевательно, да, вот эти шахты твердой мозговой оболочкой э, препятствуя будущего результата. Ну, то есть хватает. это как бы не противопоказание. Хватает, но при нет. Да. Вот да. Подходит, да? Да, особенно вы знаете, когда у вас одна слизистая, вот этот сглаженный гребень, а, например, так случилось, что положение нижней луночкового нерва очень низкое. Вот бывают такие, когда ты щупаешь, думаешь, что там, наверное, вообще ничего нет, она приносит томографию, а там 14 миллиметров до канала еще можно и заглубиться, да, и убрать этот, а и они... да, и так далее. То есть даже при таких атрофиях все равно такое происходит. Ну что, вопросы? Все уже ели живы? Вы сегодня на самом деле знаете, что вы 15 минут обедали? У вас был перерыв сегодня, два раза по 7 минут, второго перерыва просто не перерыв, Да. Вот я и сказала, что второго а -а -а. перерыва не было, один перерыв были 7 минут, а второй 15-20, по-моему. <соцентричный> да, да, очень все тянутся в состоянии. <соцентричный> а вот в случае перимплантитов, мы кости все равно с избытком наносим? Предполагаю, что да, в этом это. случае будет? Конечно. Конечно, быть. конечно. Все равно возьмется только столько, сколько там хватит сосудов, остеозамещения. Хорошо, а вот в плане, вот допустим, я поставила имплантат, у меня такое случилось. Как это решать по пациента? Он оплачивает это? Как это объяснить с точки зрения имплантата? Но мой пациент не оплачивает. Я делаю все, все вот эти манипуляции гарантийными. Но для меня, да. Но это вопрос моего отношения к своему труду и к этике пациента. Каждый доктор э, решает этот вопрос для себя, потому что, например, я по гарантии переставляю пациентам имплантаты обязательно, если с ними что-то происходит. Гарантия да, сколько? На, на вторую операцию, скажем так. Да? Ну да, да. То есть, не, ну какой, в моей вине что может произойти? Отторжение, да, какой-то костный дефект, неприживление, отсутствие картинизированный десант, что что-то я не учла. Но, как правило, это отторжение, вот то, что не, не интегрировалось, то, что как бы не прижилось с их точки зрения, я всегда переделываю эти работы бесплатно для пациента. А, ну, у нас есть клиники, в которых это не принято нам, так, скажем. А, скажем... За вторую операцию берут все равно деньги. Процент успеха в случае переинклантизма, в случае, там, мы поработали со связистой, да. какой процент уже потом? Нет у нас никаких э, исследовательских таких научных данных, какой-то процент. Нет никакой литературы, действительно достоверной, потому что она не доклиническая, она вся. Она вот эмпирическим путем у меня постоялось только, знаете, это вот из этой, из этой серии. Это недоказательная медицина. Но, по моему опыту, результаты хорошие. Вот я наблюдаю лет 6-7. Вот, ну, наверное, до да, 6-7 лет назад я начала их потихонечку оперировать, вот эти переимплантиты, потому что как-то, ну, к парадонтологам они приходят. Вот у нас в городе они приходят к парадонтологам, у нас парадонтологи занимаются. И 6 лет все стабильно? Да. Удалось, да. как да. кость как бы образовалась, да? Ну, да. не у всех, я мы делали какие-то костно-пластические мероприятия. Мягкие ткани стабильны, этого достаточно воспаления нет, атрофии, нет, эстетика удовлетворительная, да, да. Конечно, ситуация, в которой оказался пациент, что у него уже есть переимплантит, она уже как бы неприятная. По чьей вине это произошло, обсуждать. Мы завтра с вами рассмотрим клинические случаи, да, в которых, например, можно было бы при лечении уже идя на это, вот, лечение, ожидать, что будут какие-то неприятности, и там, где этого не произошло, да, или наоборот, когда абсолютно... что сделали, нет, дело не в этом. Это, я имела в виду наоборот. Давай, что очень патовая такая клиническая ситуация. И в условиях того же тяжелой степени продонтит, когда мы имплантируем, вы не забывайте, что все-таки это да, риск. Потому что, во-первых, кость многолетний цировано. Если продантин был не санирован, не купирован, если все это развивалось стремительно, если пациент не наблюдался, нигде ничего не делал, то есть кость инфицирована в этом случае. Но вот я бы все-таки выполняла бы отсроченную имплантацию с точки зрения, хотя я очень люблю ставить зубы, ой, имплантаты в лунки зубов. Но вот у меня есть несколько работ, когда мы делали тотальные работы по Восемь имплантатов на верхней и на нижней челюсти удаляя на все зубы по парадонтологическим по показаниям. Мне не нравится. Очень большая резорбция происходит там, потому что потеря. Они, у них же все это остеопорозное, да, там, да, фактически. то, что это ладно, и... она неровная, это ерунда, вот то, что она сглаживается. Ну, мне не, не, не нравятся такие работы, поэтому я все-таки вот, несмотря ни на что, стала прибегать к отсрочной имплантации у таких пациентов. Особенно, наверное, для верхней челюсти это актуально, потому что там рецессии на имплантатах лечатся очень. очень их очень тяжело да, потом, да. Потому, да. потому что они, они остались без зубов, и уговорить их совсем из ничего, потому что вообще вот это самое тяжелое. Да. Поэтому тут мы иногда политику, чтобы он не знали, что делать. Ну. Это пограничные вот эти состояния, да, надо всегда да, смотреть да, и взвешивать да. с пациентом. Но опять же, вот мой научный руководитель, он занимается исследованием парадонтального кармана в сочетании, да, рядом с имплантатом. И говорит о том, что вот так интересно, ты поставил, там, он имплантацией занимается очень много лет, больше 25. Вот он говорит о том, что он поставил имплантат. Зуб вывалился уже от парадонтии, это давным-давно. А с имплантатом даже резорбция не произошла рядом. Ну, у них там экспериментальные модели на животных, да, вот они делают эти эксперименты, постоянно смотрят. Но он вообще сказал, что это очень похоже на какие-то аутоиммунные механизмы, то есть как какая-то агрессия к собственному зубу. Поэтому говорить о пародонтологических пациентах, что им противопоказана имплантация в корне, неправильно. Просто при потере большой кости, конечно, и при очень тяжелых формах их надо с осторожностью брать во всякие авантюрные операции, типа вот такого тотала удаления 12 зубов и установки сразу туда имплантата. Поэтому, когда их кость очищена и санирована, по сути, уже укреплена. Да, там я обязательно назначаю им курс остолгенона для того, чтобы да, немножко как-то их подпитать и укрепить, подготовить к имплантации. Так же, как в него канале, две 3 минуты. Такая же. Я это взяла просто из эндодонтического лечения, потому что суть-то, в общем-то, та же, какая разница. Вот рецепт, при дефектам, угу. был, там, развеза, ну, как с... при крайнальном смещении. А? Там были между перегородки, да, у нее дефект только вестибулярный. У нее еще немного просто времени прошло. У нее, получается, в августе, в конце августа появился вот э, этот гнойный очаг, и в конце сентября она ко мне попала. Как интересно, получилось, да, все-таки вот вестибулярный... Я думаю, что когда ей удаляли, там дело не в инфекции, там не было кортикальные пластинки. И она дотаяла. я думаю что ну давайте договоримся так там имплантат 43 13 но бел актив я думаю что оставили его на хорошем торке потому что коронку ей поставили сразу временно это значит что он был стабильным но если раскручивать да эту историю вот во-первых, да. Во-вторых, ну, можно было бы и покороче его поставить. Я бы и поуже его еще поставила. Вот, потому что... При установке еще могло, они могли просто перетянуть. Угу. Перетянули поторку, могли перетянуть. Плюс картикалки вестибулярной не было. И начались вот эти все процессы. И у нее буквально и прошлую осень не поставили имплантат.